Добрый день, с вами Александр. Вот настал момент, который я так долго откладывал. Посмотреть на результаты сажания картошки в поле не копая. К Сантиметров 50 друг от друга сажаю. Беру траву и закидываю. Но травы нужно много, сантиметров 50-60. Вот, смотрите, видите, ростки идут. То есть там все сырое. Ведь я ее просто положил и корешки его вот туда пошли вниз То есть она прорастет Просто скосил поле и положил картошку То есть я не делал ничего что же у нас выросло? Было посажено 5 рядков, 100 картофелин. Взошел первый ряд и последний. Первый ряд, видя, что она не всходит, я положил немножко земли. Сверху прикрыл картошку. А в дальний ряд просто положил побольше травы. И что же получилось? Я ничего не делал, ничего не взошло. Первый ряд взошел. То есть, если немножко положить сверху земельки, не копая, посадить картошку, то она всходит. Но какой же результат? Что же получилось? Давайте вот я сейчас смотрю ничего не получилось о смотрите выросла какая-то картошка В принципе больше ничего нету одна картошка даже лопату не надо брать здесь еще одна есть тоже посмотрим маленькая видите и там вот есть там вот есть вы видите растет смотрите то есть реально я просто немножко жменьку положил вот так вот сверху земли И это уже приносит результаты То есть если подкладывать еще травы побольше, то будет расти А теперь посмотрим самое интересное Это там, где земли не было совсем Здесь было просто положено побольше травы Вот выросла видите. Это, вот это сгнившая старая. То есть результата нету. Но у соседа очень хорошо росла картошка. Потом я уже узнал, что сажал не сосед, сажала соседка, точнее его мама сажала. И она говорит, что она каждую картошку сверху присыпала. И вообще сажать нужно раньше. Здесь уже поздно посажено. Смотрите, тоже, видите, есть. Там, может быть, тоже немножко есть. А теперь пойдемте залезем к соседу в огород. А вот картошка соседа. И видите, ботва у него побольше. Одна посажена раньше, одна позже. Он постоянно косил и постоянно засыпал сеном видите сколько у него сена а сколько было у меня у меня практически не было давайте попробуем посмотреть есть ли там урожай в принципе мне дали добро полазить в огороде смотрите видите реально есть Он зеленеет потому что видимо солнце попадает то есть нужно все-таки побольше подкидывать травы, тогда она не будет зеленеть и будет расти Дальше копаться здесь не буду, потому что и так понятно, что если немного травы, если посадить пораньше То такой способ сажания картошки вполне может принести свои плоды Соседка положила просто на поле картошку, сверху она присыпала немножко землей и постоянно подкладывали сено. И вы видите, какой результат. То есть действительно так можно выращивать картошку. Но сена нужно подкладывать много. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.